Я боюсь, что от ваших предпочтений здесь очень мало что зависит. То есть в иллюзиях мы питаем, человек сам по себе, еще раз, интересен будет только в том случае, если является проводником силы. Давайте разберемся в том или и в другом пантеоне, который вы упомянули, об их принципах, как они выбирают себе носителя. А я сейчас расскажу, это несложно. На самом деле это несложно и для вас, если бы вы нашли бы время внимательно и вдумчиво почитать мифы и тех и других ребят. Не просто знать описание а этот отвечает за это, этот, за это, а этот вообще козел. Саму систему их становления. А по лордам ничего не найдете, потому что это более позднее производное. И они, и они, в отличие от своих первопричин, информацию о себе в таком открытой, открытой форме не оставляют. Они выбрали себе другую форму донесения информации о себе, художественной литературы, фэнтези, поэзии и так далее. Да? То, то, то, то, то, за что, к чему не придраться, то, то что не убить, как закончили систему. Итак, греко-римский пантеон строился на принципе и правиле передачи права по наследию, по праве крови. Наследие передается по праву крови. Индуистский пантеон и производные его буддизм строят себя на другом принципе, передача наследия по духу. Это два различных принципа, которые формой своей напоминают одно передача права, но принцип передачи права в том и в другом пантеоне, в тех и других направлениях он иной. Вся западная традиция строится на праве крови. Вся восточная традиция строится на праве духа, поэтому восток с западом не сойдутся никогда, потому что это основные два предмета их привлекания, как должно передаваться наследие. А светлые и темные, в отличие от этих выверенных персонажей, они могут и так, и сяк, то есть они взяли и тот алгоритм, и другой алгоритм, переделали его под себя трансформировали его под себя и имеют возможности преемников назначать как по праву крови, так и по праву духа. Но все-таки тяготеют они в большей, степени, в большей степени к праву крови. Именно поэтому количество магистров назовем это так, да, количество сил, оно всегда нечетным, обладает нечетным числом. И в нем обязательно входят и те и другие и выходцы с востока и выходцы с запада те самые девять неизвестных, которых вы наверняка читали. Делается это специально для того, чтобы, во-первых, ни одна система не обладала явным преимуществом и чтобы все имело право на существование чтобы наследие имело возможность передаваться как по крови, так и по духу. Вы находились одной ногой там, одной ногой там. Поэтому способны воспринимать и те правила, и другие правила. И это на самом деле неплохо, это очень неплохо. Другое дело, что нужно понимать о том, что либо вам предложат выбрать, либо вы научитесь действовать и так, и сяк. Вся западноевропейская традиция, основанная на языческих культах западного толка, она вся строится на праве передачи права по крови, и здесь ничего не сделать, Начиная от славян, заканчивая крайней веткой, например, там, Лавянными островами, древними ирландцами, они все отрабатывали навык передачи права по крови. Всё, что от Урала и дальше, развивало именно духовные практики, реинкарнация, право по духу темп, лап, лап, лап, лап, лап, и так далее. Для приверженцев западноевропейской школы эта теория восточноевропейской дика и неприемлема. Соответственно, для восточной, восточной школы, для школы восточного толка, западноевропейская традиция дика и неприемлема. Отсюда весь конфликт. Передача права по настыдию. Решается вопрос через, как раз через производные силы, через вот этот коллегиальный орган, как это можно совместить. Передавать право и так, и сяк. Сейчас вырабатывается алгоритм. То есть этот процесс идет, он еще не закончит, поэтому в конечной форме мы эту методику сейчас представить не можем, она только только нарабатывается, она только только собирается. Будучи по праву крови европейцем, вы на этом уровне будете идти, естественно, к европейской традиции, то есть передачи наследия по праву крови. Будучи подключенным к индуистскому пантеону, соответственно вы будете разрабатывать в своем сознании механизмы, как это можно передавать по духу, то есть от учителя к ученика, даже если они не являются кровными родственниками. В Западе такая позиция неприемлема. Передача знаний, передача информации, то есть наследия передается только по кровной линии и в определенных очень жестких правилах какому кровнику, через сколько шагов, какими характеристиками должен обладать преемник и так далее. Но обязательно по крови. Если по крови не получается, там очень серьезные ритуалы такого чевнушного характера, которые изменяют кровь человека с целью вовлечь, ввести его в рот, чтобы он окромным характеристикам был духом рода нуменом рода принимаем это серьезный процесс долго о нем рассказывать вот. ваш вопрос заключается в чем кого выбрать определитесь какое, какое правило вам ближе или попробуйте увидеть смысл и там и там и начните нарабатывать в своем сознании алгоритмы взаимоувязки Этих принципов, не богов с их культами, это немыслимо и бесполезно, каждый из этих культов законченная программа, спаривать ее с кем-то, это портить изначальную первичную силу. Они выдают какой-то принцип, и этот принцип должен проявиться здесь в существовании. Вот принцип с другим принципом парить можно, сложно, но можно, но это как раз и есть цена вопроса, на который мы сейчас все работаем, связать не культы принципы.